Медитация означает быть самим собой. Любовь – быть с кем-то другим. Медитация дает вам сокровища. Любовь помогает им поделиться. Вон две основы всего. Остальное несущественно. Есть старый анекдот о трех путешественниках, приехавших в Рим. Они пришли к папе, и первым делом он спросил – «Надолго ли вы приехали?» Первый ответил «На три месяца». Папа сказал «Значит, вам удастся основательно осмотреть им. Второй на тот же вопрос ответил, что приехал на шесть месяцев. Папа сказал «Значит, вы сможете увидеть гораздо больше первого». Третий сказал, что приехал всего на две недели. И папа ответил «Вам посчастливилось». Вы увидите время и все. Путешественники были озадачены, потому что не знали механизма ума. Только подумайте, если бы ваша жизнь длилась тысячу лет, вы бы многое упустили, потому что продолжали бы откладывать на потом. Но поскольку жизнь так коротка, человек не может позволить себе откладывать. И все же люди откладывают, даже в в себе. Представьте, если бы кто-нибудь вам сказал, что вам осталось жить всего один день. Что бы вы сделали? Продолжали бы думать о ненужных вещах? Нет, вы бы о них забыли. Вас интересовала бы только любовь, только молитва, только медитация. Потому что осталось всего 24 часа. Настоящее существенное вы не стали.